прежде чем переходить к объяснению работы самого редактора smart tempo я хотел бы пару слов сказать о том как вообще в Logic происходит взаимодействие вот между материалом определением темпа соответственно с взаимодействием с выравниванием темпа или с какими-то изменениями тот же flex все довольно просто в лоджике по сути на данный момент есть три типа так называемых маркеров маркеры это то Почему Logic считывает информацию, временную информацию в файле, то есть именно в аудиофайле в данном случае То есть что это за маркеры? Первые маркеры, которые мы уже знаем, это ну довольно известные флекс-маркеры То есть у нас есть какие-то флекс-маркеры, которые мы можем сами добавлять, что-то менять, что-то двигать И это влияет, естественно, на воспроизведение записанного материала и, соответственно, взаимодействие. То есть мы можем сжимать темпы и так далее. И все вот эти флекс-маркеры будут тоже сжиматься. Второе это смарт-темпо-маркеры. О них мы тоже подробнее поговорим, когда откроем smart темпо Вот эти самые маркеры. Я расскажу, что это такое, как с ними работать. Uh, Но ну это на самом деле я сейчас назвал второй и третий тип маркеров А первый я специально оставил напоследок И первый это так называемые transient маркеры То есть это маркеры самые изначальные По которым Logic вообще принимает какие-либо решения И когда мы работаем с Flex Он принимает эти решения на основе transient маркеров И Smart Tempo тоже работает по сути на основе transient маркеров Где посмотреть эти transient маркеры Очень просто, мы открываем двойным щелчком Любой аудио и заходим В раздел файл и вот вы видите Эти самые маркеры включив Вот отображение их вот здесь вот этой кнопкой Оранжевой и соответственно Мы можем посмотреть как лоджик Сам абсолютно автоматически При импорте файла э, в, э, ну, в, в проект Определил где у нас что происходит какое событие то есть что такое трендиент? это когда у нас после нуля то есть после абсолютной тишины тишины в файле происходит какое-то аудиособытие. естественно уровень этого события может быть разный по громкости он даже порой бывает очень тихий что logic не всегда его определяет то есть не всегда ставит маркер но мы всегда можем включив карандаш добавить пару маркеров от себя те места, которые нам кажутся имеют смысл И Logic будет на них также ориентироваться Когда, например, будет делать квантирование аудио Вот здесь, в Quantize То есть, когда у нас включен Flex, мы делаем Quantize Это мы с вами рассматривали уже на курсе, посвященному Flex uh, Time uh, редактору и он благодаря вот этим маркерам будет принимать грамотное решение по поводу того, что куда, в какую сторону двигать при квантизации И то же самое будет, чем больше у вас этих транзиент маркеров определиться, тем проще вам потом будет редактировать вот здесь То есть вот мы видим пунктиром как раз указаны те маркеры, которые мы вроде бы не сдвигали с места Но если мы вдруг хотим мы можем их взять и двигать, и за счет этого работает вот эта вот эластичность, э, скажем так, растягивания и сжатия аудиоматериала внутри FlexTime. И, соответственно, вот эти трендинг маркеры, они довольно важная вещь, потому что по ним как раз Logic и привязывается к материалу. И давайте я сейчас просто продемонстрирую еще дополнительно, как это работает, и посмотрим сейчас один важный нюанс о котором мы уже поговорим с вами в следующих видео uh, у меня помните вот эту запись с барабанами которую я использовал в первом в первых видео этого курса я ее записал в MIDI, и вот сейчас я импортирую обратно эту партию у нас опять же включается flex по умолчанию все работает но к сожалению мы видим здесь есть некоторые заковырки потому что у нас смарт темпа неграмотно определил темп а все это связано с тем что при записи то есть у нас когда я записывал этот аудио э, регион на самом деле я прописал midi партию вот на этой дорожке drums а потом просто ее перевел в аудио у меня к сожалению в проекте в тот момент стоял темп 120 при этом я играл абсолютно в своем темпе midi и потом когда я этот файл сбаунсил и ну скажем так вытащил из проекта э, в него записалась мета информация э, о том что этот файл 120 bpm, то есть 120 bpm у него, хотя я играл абсолютно другой темп. Поэтому теперь все это работает неправильно, то есть у нас работает неправильно флекс в данном случае, потому что он подстраивает вроде вот под этот темп, но он подстраивает не то, что должен, потому что изначальное определение темпа здесь, к сожалению, неправильно. Что с этим делать, как с этим бороться, мы будем говорить в следующих видео. Там будет все понятно, но просто знаете, что такая проблема есть. И у многих, у кого возникают проблемы вот, с материалом, когда импортирует и флекс, как-то себя неадекватно ведет, что-то сжимает, что-то растягивает при включении, это как раз связано с тем, что э, темповая информация, записанная в файл не неверна и не соответствует правде то есть не соответствует тому, э, что на самом деле внутри аудио происходит. То есть если я сейчас здесь флекс отключу, э, и мы послушаем просто с, э, с метрономом. то есть естественно здесь ничего сейчас толкового не будет то есть никакой связки не будет и даже я знаю что у меня этот э, так давайте включим кип э, сейчас перенесу просто сюда этот регион и даже зная что у меня этот э, файл был записан в темпе 120 я могу здесь поставить темп 120 допустим и даже при темпе 120 мы услышим что у нас все равно ничего не будет совпадать давайте послушаем потому что я играл без метронома просто скажем так по ощущениям еще под конец ускорился и поэтому это не работает даже с этим темпом друзья отличные новости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 Как с этим бороться, как я уже сказал, мы поговорим позднее, но давайте на примере вот этого такого кривого файла посмотрим, что у нас, как у нас сработали транзиент маркеры. Включим их отображение, и сами транзиент маркеры сработали грамотно, то есть у них все хорошо, то есть у них все стоит на своих местах, вот каждый транзиент, можем послушать. То есть реально даже несмотря на то что партия довольно кривая у меня там записано также на нарочито играл неровно миди партию все равно все транзитные маркеры правильно стоят то есть они все определились если нам хочется сделать чувствительность меньше мы можем всегда убрать и оставить только какие-то сильные доли либо если мы хотим чтобы прям все что у нас есть например, хай хед в том числе учитывался мы жмем просто максимальную чувствительность и если вдруг этого недостаточно можем где-то еще добавить какой-то свой маркер и потом всегда его удалить если он не нужен и так далее то есть очень полезная функция и транзит маркеры сработали и далее нам нужно будет подружить эти транзит маркеры э, со смарт темпа и с новым темпа вообще то есть с новым темпом э, который реально присутствует в этой записи, то есть тот темп, с которым я реально играл э, на клавиатуре эту барабанную партию, а не тот темп, который пока что ошибочно записан в этот аудиофайл, из-за чего у нас и Smart Tempo, и Logic абсолютно неправильно воспринимают, что здесь что и так далее то есть поэтому сейчас к сожалению у нас один тип маркеров сработал это транзиент маркеры но smart tempo маркеры а соответственно потом и flex маркеры у нас к сожалению работать адекватно не будут поэтому начиная со следующего видео мы с вами посмотрим как уже в редакторе smart tempo он выглядит вот так мы сможем эту проблему исправить и давайте собственно перейдем к следующему видео